Растения тропических лесов. Как определить неизвестные фрукты, экзотические травы и тропические плоды. Смотрите изображение тропических фруктов с названиями, а потом найдете описание в Википедии. Подписывайтесь на канал Отпуск, чтобы быть в курсе полезных знаний о туристических путешествиях. Куда можно поехать, какую экзотическую пищу попробовать и что самое интересное можно посмотреть.